Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу показать тебе один очень крутой ролик, в котором мы не только увидим проекты, которые могут создать миллионеров уже спустя 3 месяца, но также услышим очень классные советы для новичков, из-за которых новички на этом рынке буквально прозреют. Поэтому без лишних слов давай сразу перейдем к нему, ссылка на оригинал будет в описании, а я буду рад, если ты прямо сейчас поставишь лайк за мою работу, переводить эти видосы та еще работенка, поэтому... Поэтому мне будет очень-очень приятно. Большое спасибо за поддержку. Как разбогатеть на криптовалюте, не надеясь на удачу. Главная вещь, которую нужно понять, это то, что 99% людей этого не поймут. И вот почему даже на обычных рынках люди теряют деньги. Теряют деньги, даже не зарабатывают, чтобы хотя бы на несколько лет иметь возможность сфокусироваться только лишь на криптовалюте и забыть про работу. И это не только из-за эмоций, но из-за плохого планирования своих целей. Я вижу это в комментариях в Твиттере, на Ютубе. Всем нужно все разживать. Это напоминает мне февраль, когда был наплыв новичков и практически все из них нужна была рука поддержки на этом рынке. Для этого я и делаю этот контент. Цель, чтобы ты научился плавать в этом бассейне с акулами, китами, что делают огромные прибыли на криптовалюте. Реальность в том, что если ты захочешь выжить в этом бассейне, то просто купи эфириум, биткоин и другие блокчейны первых поколений, что есть на CoinMarketCap. После этого просто держать их, даже не проверять состояние портфеля. Это самый простой путь, купить и держать главные криптовалюты. Моя же цель научить тебя принимать собственные решения. Я здесь не для того, чтобы принимать их за тебя. Я рассказываю о своей стратегии, чтобы ты не стал той ликвидностью, которая необходима другому для фиксации прибыли. Итак, начнем с наших целей на этот булран. Кстати, не забудь поставить лайк. Моя цель для рынка 10 триллионов долларов. Это не значит, что я продам все, как только рынок достигнет этих 10 триллионов долларов. Конечно же нет. Это крайне плохая идея в плане хеджирования рисков, процентного управления активами и так далее. Ты начинаешь фиксировать прибыли, когда достигаешь поставленных целей. Вот что нормально. Итак, биткоин достигнет этого пика первым. Затем нас будет ожидать альткоин сезон. А обычно после достижения биткоином пика, альткоин сезон наступает после некоторого падения рынка. Так что сначала все упадет, а затем, когда ты увидишь, как большие деньги выводят ликвидность из биткоина, это будет значить, что они перельют ее в альткоины. Начиная, конечно же, эфириумом. Это и приведет к позднему этапу, когда взорвутся уже NFT. По моему мнению, именно так и будет двигаться капитал в ближайшие полгода. Биткоин снова достиг нового исторического пика. Это движение стало очевидным, как только мы оттолкнулись от этого дна и на восстанавливаться. В тот момент и стало понятно, что этот медвежий рынок был иллюзией и большие деньги накапливали биткоин. Как мы и видели в анчейн метрике, это и вылилось в рост цены, но самое главное это было понятным из-за всего того шторма паники, что бушевал на этом рынке. С достижением биткоина нового пика мы увидим всплеск интереса к этому рынку. Эти новенькие инвесторы на Coinbase, FTX, Crypto.com, Binance они будут вливать свои деньги в главные альткоины, чтобы успеть на этот поезд. Поэтому Поэтому сейчас нужно внимательно выбирать проекты из топ-10 даже топ-50 на coin market cap чтобы ловить эти бычьи волны это категория тех проектов которая начнет расти после достижения биткоином своего пика после этого мы увидим более мелкие криптовалютные проекты которые начнут взлетать как на гейзере на что смотрю лично я на игровые криптовалюты монеты метавселенной и NFT. все они просто сойдут с ума в хорошем смысле этого слова когда альткоин сезон исчерпает Свое топливо, и мы увидим сотни иксов, что сделали альткоины. Я уверен, что мы увидим масштабные движения уже в NFT. Это и будет последним движением на рынке в этом цикле. Если ты новичок на рынке и сейчас в поисках прибыли, я бы начал с главных криптовалют. Эфириум, Полкодот, Бинанскоин, Салана, Фантом, Мун Ривер, потенциальные новые парачейны на Полкодоте. Эти монеты для того, чтобы купить и забыть. Вот так все просто. Я думаю, они неизбежно вырастут на этом булране. Если же ты ищешь монеты, что дадут десятки, сотни или даже тысячи иксов, я обязательно буду делать про такие видео. И ты явно захочешь увидеть, их быстрее остальных. Когда ты посмотришь такое видео слишком поздно, например, после 50 тысяч человек, которые его уже посмотрели, это уже не будет секретной информации. поэтому подпишись и обязательно нажми на колокольчик, чтобы получать такие видео быстрее всех. Есть еще один альткоин-тренд, который вот-вот случится уже в этом месяце, и ради этого я снимаю это видео. Это будет одной из самых больших возможностей для инвесторов, чтобы быть впереди всей толпы, зная наперед про огромные монументальные изменения, грядущие в криптосистеме. миллионеры будут созданы этими изменениями так что воспринимай следующее как альфа утечку этой информации сейчас мы поговорим про проекты которые с большой вероятностью будут использованы для обеспечения безопасности парачейнов в сети полка дота и эти альткоины не просто имеют потенциал дать 100 иксов но также являются исключительным дополнением технологий в крипто мире без которых многие технологические аспекты того же полка дота первым Таким проектом является Moonbeam. Мы уже говорили о нем. Вслед за Акалой, Moonbeam является одним из самых ожидаемых проектов, что, скорее всего, получат парачейн-слот в сети Polkadot уже в ноябре или декабре. Следующий криптопроект – это Центрифуга. Она позволяет токенизировать активы из традиционного мира. Она также связана с DeFi и NFT. Я не слишком оптимистично настроен по отношению к токенизации активов, но эта индустрия только зарождается. И Центрифуга является ранним игроком на этом поле – Именно в экосистеме Полкадота. Еще один проект из экосистемы Полкадота называется Bit.country. Этот является одним из кандидатов на обеспечение защищенности парачей на аукционов. Он также позволяет любому создавать свою собственную метавселенную, например, для сообщества единомышленников, коллег, компании, даже семьи или друзей. Кто знает, может он станет пионером строения метавселенной, которая будет самой горячей индустрией будущего. И, наконец, нужно обратить внимание на криптопроект Fala Network. Это приватный блокчейн на Polkadot, и это первый приватный протокол сразу с двумя грантами от Web3.0. Эти полкодот-проекты могут создать миллионеров, если у тебя будет достаточно терпения и упорства. Если у тебя получится не поддаваться панике и жадности, я бы подождал движения биткоина вниз, прежде чем их покупать. Я думаю, впереди нас ожидает цикл из 6 или 12 месяцев с массивными забегами биткоина и такими же массивными коррекциями, которые заставят людей подумать, что этот бычий рынок закончен. В эти моменты они начнут паниковать и продавать особенно рискованные альткоины. Это и будут классные возможности для того, чтобы подбирать эти проекты во время их самых больших коррекций. Подбирать, потому что они являются неотъемлемой частью все еще очень молодой экосистемы полкодота. И когда рынок будет восстанавливаться после таких массивных коррекций, у них будут все шансы показать очень хорошие иксы. На этом все, ребята. Надеюсь, тебе было так же интересно, как и мне. Я посмотрел это видео взахлеб. Ведь я тоже давно держу полкодот и тоже давно жду парачей на Опционы. Уже с 11 ноября, например, будет такой для Moonbeam. И кроме этого, тоже считаю, что метавселенная это одна из самых больших грядущих в ближайшие годы индустрии. И самое главное, она ранняя и очень молодая. И инвестировать в нее это как инвестировать в рождающийся интернет. Кстати, про метавселенную будет больше видео, что и как, и завтра вечером выйдет ролик целиком и полностью ей посвященный. Мы будем говорить про метавселенную все чаще, потому что я ухожу в нее с головой. Поэтому не забудь подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента специально для тебя. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. Не забывай подписываться на канал телеграм Ссылка на который в описании под видео, делиться видео с друзьями, комментировать, обязательно богатеть. До скорого.